Куда ты бежишь, человек? Зачем ты гонишься? Ты хочешь заработать все деньги всего мира? Ты хочешь стать известным? Ты хочешь построить свою карьеру? Ты хочешь успешный брак? Ты хочешь успешный бизнес? Ты хочешь быть значимым на этой земле? Это все пустое. Это все погибнет. Останешься только Твоя душа и Бог один на один, перед которым тебе нужно будет дать отчет за свою жизнь. Где ты должен трудиться на самом деле и положить свою душу, так это в том, чтобы прославлять Господа Бога на этой земле, чтобы найти Его самого, чтобы узнать у Него, что ты должен делать на этой земле, чтобы не гоняться за этим миром чтобы не гоняться за успехом, за процветанием, за угождением своей плоти, в лица Господа пока не слишком поздно. Потому что однажды ты умрешь, и потом будет суд, и тогда все твои дела, они будут вскрыты. чему ты посвящал свое время на этой земле, к чему ты стремился? все будет видно, поэтому сегодня покайся, сегодня начни искать лица Господа, приложи все усилия, чтобы найти Его, чтобы встретиться с Ним, чтобы делать именно то, что Он хочет от тебя. Исполняй волю Отца Нашего Небесного, и тогда ты наследуешь Царство Божье. Да благословит вас Господь наш Иисус.